Сегодня в выпуске. Toyota представила человекоподобного робота-аватара для покорения космоса. А первая космическая нация вывела свой спутник на колоземную орбиту. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов. Правильно, правда, нос науки и технологий. Автомобильные концерны, особенно японские, в тайне разрабатывают роботов такой вот секрет Поля Шинеля. И это не совсем хобби, именно для производителей манипуляторы стали заменять людей на производстве, постепенно ускоряя его и повышая надежность автомобилей. Не все компании публично рассказывают о своих наработках в области робототехники, но Toyota охотно хвастается своими изделиями и даже адаптирует их для развлекательных нужд. Японская компания Toyota многим известна как один из крупнейших в мире автопроизводителей, но на самом деле сферу интересов корпорации ходит не только создание автомобилей. К примеру, недавно представители страны восходящего солнца представили человекообразного робота THR-3, который может быть использован для покорения космоса. Принципиальное отличие нового гуманоида от прежних — усовершенствованная система безопасного взаимодействия с окружающей средой, а также система дистанционного управления, которая позволяет человеку-оператору задавать движение роботу на расстоянии. Для этого оператор использует специальный модуль Master Maneuvering System MMS, и гарнитуру виртуальной реальности HTC Wife. Система состоит из 16 сервомоторов в кресле и датчиков, которые регистрируют движения рук человека, а также из 29 привести сервомоторов в подвижных соединениях THR3, на которые все эти сигналы передаются. Гарнитура дает возможность удобнее и точнее управлять роботом, что может быть критично в определенных условиях. Робот имеет две руки с полноценно функционирующими пятью пальцами на каждой. За счет внедренной системы обратной связи оператор испытывает реальную нагрузку при взаимодействии роботизированных конечностей с чем-либо. Оператор может передвигать робота, оставаясь на месте. В ММС также предусмотрены датчики движения для ног. Кроме того, киборга научили держать равновесие и по возможности избегать с любыми препятствиями. Гуманоид свободно стоит на одной ноге, а его токсичных возможностей хватает на то, чтобы аккуратно удерживать практически невесомый воздушный шарик. Сам робот 154 см в высоту весит 75 кг и в перспективе должен выполнять очень серьезные задачи — разбирать завалы после катастроф, проводить хирургические операции, работать на стройке и даже совершать операции в космосе. Toyota заявляет, что точность у THR3 выше, чем у знаменитого Da Vinci Surgery. Как и предыдущие два поколения роботов, производить и продавать текущую модель не планируют, но наработки по нему в перспективе будут использованы на коммерческих версиях гуманоидов. Проект THR3 просматривается как первый прототип, а представители подразделения Partner Robot Division уже начали активную работу над другими видами экзоскелетов. Так одни будут помогать людям ходить, другие заменят неработающие по причине болезни руки и так далее. Для здоровых людей разрабатывают вариант экзоскелета, который не замещает утраченные возможности, а расширяет и дополняет имеющиеся навыки и умения. И здесь уже пора задуматься о безграничности человеческого потенциала. Toyota продемонстрирует свою разработку на международной выставке роботов, которая проходит в Токио с 29 ноября по 2 декабря. На данный момент Toyota не наладила производство, но в будущем японцы хотят поставить создание таких роботов на поток. Помимо этого, Toyota ведет разработки в сфере искусственного интеллекта. Поэтому нельзя исключать, что в ближайшее время новые модели THR3 научатся обходиться без помощи человека. Тихоокеанский рубеж начало ну, нормальный такой аватарчик. Правда, проклятые капиталисты украли идею нашего дяди Федора. Чем же теперь заниматься в нано-пустоквашино? Впрочем, кого мы обманываем? Наш Теодор-сан ушатает этого самурая с двух рук и двух пистолетов. Потом поджимается на нем несколько десятков раз и уедет закат на УАЗике-пикапе с украденной магнитолой. Если серьезно, такими темпами через три года на Авито будут появляться объявления формата «Робот без пробега, без ДТП» и с кнопкой ГЛУНАСС, ну что, здорово и среднестатистический оператор будет сидеть дома, жевать чипсы, убивать пивко, а робот тем временем на даче рыть грядки и таскать разные вещи. Плюс это отличный аппарат, например, для спасения людей при завалах или работе в среде смертельной для человека. Настоящий шаг вперед. Правда, боюсь, у нас этот шаг никогда не заменит рот халявных срочников. В любом случае, Toyota молодцы. Ну а мы ждем ответочку от ваза и кортежа. Мечта о счастливой, свободной стране, находящейся где-то на небесах, сопровождала человека всегда. Еще недавно на заре космонавтики она казалась вполне осуществимой, но за прошедшее с тех пор время другие планеты и звезды доступными так и не стали. Осенью 2016 года группа юристов, инженеров и предпринимателей заявила о создании государства в космосе. Космическая страна получила название Асгарде, в честь мифического города, которым управлял скандинавский бог Один. Еще 12 октября 2016 года инженер и предприниматель Игора Шурбели объявил о планах создания первого в истории человечества космического государства, где все будут равны, научное знание будет общедоступным, а главным приоритетом будет поддержание мира. Построенная на множестве спутников, Асгардия буквально будет выше всех земных конфликтов, являясь при этом членом ООН. Согласитесь, звучит очень амбициозно. К идее многие отнеслись с известной долей скептицизма. Асгардию не признала ни одна другая страна в мире, как и ООН. Но исследователей это не остановило. Проект продолжил развиваться и регистрировать новых граждан. Кстати, сейчас их уже более 260 тысяч. Многие профессиональные юристы не видят формальных препятствий для реализации этого дерзкого плана и сравнивают космическое государство с Диким Западом, законы которого придумывались на лету. Первоначально планировалось, что после получения достаточного количества запросов представители Асгардии подадут официальную заявку в ООН. Однако, лучше разобравшись в юридических аспектах задачи, они выбрали другой путь. Не существует какой-то определенной анкеты, которую можно просто заполнить и получить международное признание. Он не назначает государство. Вместо этого организаторы выбрали более надежный путь, начав с объявления своей территории и проведение раздельных переговоров с представителями разных стран. 12 ноября текущего года с космодрома Wolof, стат Вирджиния США, был запущен первый спутник Асгарди. Правда, паковать вещи пока рано. Аппарат Асгарди-1 1 это всего лишь Купсад сверхмалый искусственный спутник Земли. Аппарат весит 2,8 кг и имеет размер 10 на 10 на 20 сантиметров. Спутник, содержащий конституцию Асгардиади, Асгардии государственные символы, данные об асгардианских гражданах, а также файлы, приспанные самими асгардианцами, отправился в космос на борту космического корабля Cygnus, который доставил грузы на МКС. Планируется, что кубсат Асгардии будет выведен на нижнюю околоземную орбиту в начале декабря 2017 года. Там он проведет от 5 до 18 месяцев, после чего сгорит в атмосфере планеты. За успешным запуском в космос спутника Асгардии-1 12 ноября 2017 года наблюдал лично глава Асгардии Игора Шурбеля. Таким образом, цифровое космический. Королевство Асгардия обрело полноценный космический статус и суверенную территорию. Цель проекта Асгардия заключается не только в научной миссии, она представляет собой социальный эксперимент это попытка создания настоящего искусства и при этом первого космического государства. Поэтому ее граждане стремятся к тому, чтобы Организация Объединенных Наций его признала. Добьются они этого признания или нет, но формирование космического государства это вопрос не только политического признания. Во-первых, Асгардия как государство на самом деле должно будет существовать в космосе. В противном случае есть вероятность, что ее будут рассматривать как группу немного сумасшедших, куда без этого людей, считающих своим домом космос. Для выполнения же поставленной цели Асгардия собирается установить на орбите Земли космическую станцию, а также построить колонию на Луне. О том, сколько времени космической нации потребуется на создание космической станции луны лунной колонии, ее правительство пока скромно умалчивает. Ну, наконец-то появился серьезный конкурент Mars One. И хорошо, что за ним стоит серьезный человек. Это вам не скучные и бесполезные испытания двигателей и строительства ракет. Вот улетит Ашурбеля в космос и будет жить на родине. А через пару лет в новостях мы услышим. Запрещенная в России организация Асгардия совершила падение в Тихий океан. Да, я, пожалуй, повременю с гражданством и подожду анонс проекта UOLON 5. Жизнь — штука цикличная, и к старости обращает нас обратно в наивных мечтающих детей. С другой стороны, именно мечтатели и фантазеры меняли жизнь людей. Все инновационные идеи кажутся поначалу бредовыми, например, религия. Вот когда Касгарди потянутся подтянутся Маска и Гугл, дело наверняка пойдет веселее. Впрочем, подобные случаи уже были в тот же Силент, и проблемы каждый раз одинаковые. Прецедентов признания такого государства не было, и, скорее всего, не будет. С Асгардии уж точно, и ее создатель наверняка это понимает. Космическое королевство – прежде всего коммерческий проект, основная цель которого – привлечь финансирование. А для этого необходимо, как минимум, привлечь внимание. На этом фоне объявление о создании первой космической нации уже не кажется таким абсурдом. Пусть будет страна мечты, как стартап. Кому-то же нужно продавать будущее. Такой вот кондуит или швабрание 21 века.